Прям подписчикам и гостям, я Джетли, и угадайте, почему не горит моя гирлянда на фоне. <свес> Кот ее сожрал, сожрал провод от гирлянды. И так как меня просили сделать видео о линзах, собственно говоря, я его сделала. Сейчас я вам покажу, кем у нас линзочки. Особенно которые я не надеваю Вообще даже не пользуюсь ими а! И покажу как их надевать И начну я, пожалуй с линз Которые отмокают Это вот эти У меня их тут две Просто я одну закрыла И вот эти вот Вот вот они Они уже отлипли и это хорошо Я правда не знаю буду ли я Вот, вот их Одевать еще потому что этим По моему года 4 уже Ну и этим также Раньше я надевала вот эту коричневую линзу на левый глаз, а голубую на правый. вот эти два контейнера, они мне не очень нравятся, потому что вот крышечка от этого, они были раньше тут прорезиненными, но как бы это не сильно помогало вытеканию жидкости, и они буквально дня за три высыхали, то есть, ну... Как бы это не очень хорошо. Я резиночку вытащила, думала, что будет получше. А нифига. Положение только усугубилось. Вот. Я думаю, что их будет просто проще вы... выкинуть, да. И купить новые. Так, потом мы перейдем вот к вот этим. Они, по-моему, у Кори. Где-то, по идее, у меня должны были еще лежать вот такие вот Потому что я обычно покупаю несколько одинаковых пар ну вот именно таких синих и коричневых, чтобы ну типа, типа, <laughs> типа быть постоянно готовым к тому, что линзы там потеряются засохнут То есть, вот, не знаю, не видно вот такие слепые линзы в них не видно ничего они у меня были в моем самом первом стихо-клипе давайте их закроем, я побаиваюсь что они у меня... ну, в принципе, им, по-моему, тоже уже года 2-3, но я их еще планирую надевать, я, честно говоря, не очень э, верю в такую долговечность линз и в недолговечность, то есть, мне кажется, что если их одевать каждый день целый год, то, да, они убьются, если их одевать там, на ну, один раз в три месяца, то они должны по побольше пожить, а потом у меня есть вот такие вот ежедневные линзы. Define. <с> я их купила со скидкой, потому что у них коробочки в не очень хорошем состоянии. Вот. И, в общем, я подружилась с продавцом, который ну, в этом магазине работает. И она мне <с> теперь линзы продает со скидкой. Небольшой, но все же приятно. В общем, вот эти линзы с диоптерами... А! что я не сказала, это crazy линзы, это корейские вот эти и эти, а в, корей... в корейских вот, в корейских линзах диоптрии есть, то есть можно купить с диоптриями, можно без, crazy линзы вы никогда с диоптриями не купите, и они очень отличаются, вот, вот эти вот однодневки, а crazy линзы и корейские очень отличаются по ощущениям, когда ты их носишь, ну, ну блин, ношение, короче. Эти линзы я могу носить два дня, не снимая. То есть, ну, для меня это очень-очень классно. Они голубенькие такие. И это, по-моему, сейчас, где-то тут должно быть написано SP. SP это, по-моему, а вот, на коробочке написано Natural Sparkle по натуральный блеск, короче, они от этих тоже отличаются, эти карии. Ну, то есть, ну, я не меняю привычку надевать одну линзу на один глаз, а другую на, друг... на другой, короче, ну, по цвету. И у них еще разные диоптрии. То есть, это на 1,50 э, в минус, а это на... А на сколько? На 1,25 в минус. Потому что у меня разные минусы на глазах. После работы в пятерочке у меня упали до минус 3. Но нельзя такие резкие носить, потому что я рискую потерять, ну, вообще, потерять зрение. Ну, как бы это не круто. Короче говоря, эти линзы на глазах вообще не чувствуются. Эти чувствуются постоянно. Их нельзя больше шести часов носить. Эти можно носить 8-12 часов. А эти я ношу иногда два дня, я об этом уже говорила. Вот, по ощущениям также почти не чувствуется, очень сильно чувствуется, и чувствуется как соринка. Ну, как бы вот в сравнении, по крайней мере, на моих глазах. Итак, давайте теперь перейдем к остальным. То есть у меня есть такие вот классненькие голубенькие линзы. Они, по идее, должны немножко цвет глаз сделать, ну, как более, более насыщенным, что ли, или как его, в общем, разнообразить. Они отличаются от этих тем, что эти гораздо ярче. Ну, вот. Потом, что еще есть? Есть еще вот такие вот линзы. Ну, их тоже парочка, да, они, по идее, уходят в такой фиолетоватый, что ли, в розоватый. Когда-нибудь обязательно для какого-нибудь образа я их надену. Вот. Потом есть одна вот такая линза, красненькая, она, по-моему, под с вампира, как и вот эти вот, покупалась. Но, как вы видите, <сёк> <сёк> все еще не надела, потому что я очень... Ой, я, наверное, скажу, что я очень ленива, и даже для тех образов, которые я хочу сделать, ну, как бы мне надо очень много времени и очень много денег. Вот, потому что если делать образ, то надо его делать не, не ш... шкафным что ли, ну как типа одежда из шкафа и шкаф и все круто. Ну нет, я хочу пошить и хочу сделать полный такой образ и чтобы было классненько в общем. А потом есть вот такая линза, она полностью белая. Я надеюсь, вы видите, у меня должно сфокусироваться. Вот, ну, то есть, вот эти вот, вот эти вот с черной полосочкой, <coughs> я их на глазу еще могу различить, вот эту линзу я на глазу не вижу. И велик шанс, что я опять буду вытаскивать вместо линзы, ну, в общем, пытаться вытащить <coughs> сетчатку глаза и Школа окончила и все, нафиг, нафиг курсы биологии ну короче говоря буду пытаться вытащить глаз также есть вот такие линзы мухи я надеюсь вы понимаете почему они мухи они отличаются от слепых тем что в них есть вот эта вот сеточка, это дырочки через которые вам будет видно ну в принципе видно почти все но по ощущениям будет как в тумане я их покупаю второй раз. первый раз, когда я их купила, я их очень классно просрала на улице. Ну, я не знаю, насколько правильно их тогда одела, но было больно. Подул ветер, и они просто выпали мне из глаз. Ну и, разумеется, подбирать их с асфальта я не рискнула. Ну, такие вот пирожки. Вот. Есть, ну, я покупаю линзы просто, чтобы они у меня были и когда-нибудь планирую их использовать. Ну, точнее, я знаю, для чего это использовать, в каких образах, но пока не срастается. И это очень-очень жалко. Вот. А первые, самые первые мои линзы, вот, вот эти, пох похоже, вот, это вот, вот. вот эта линза, это как вторые линзы в моей жизни, с которыми у меня были проблемы при извлекании их из глаз. Поэтому я потом купила вот эти. А у меня были линзочки, которые лежали вот в этом классном контейнере с кошечкой. Тут, правда, их уже нету. И нету давно. Я, потому что первую линзу покупала в 2010 году. Они были кошачий глаз, желтые такие. Ну, тоже crazy линзы. И вставляла я их просто через не могу, через не хочу, через боль, кровь, слезы. Кстати, если у вас есть ресницы накладные, то вот, вот, лайфхак. Можно наклеивать их на контейнеры, такие вот, на крышечки. И потом, в принципе, вы сможете их легко-легко отклеить, что оно не закрывается. Странно, ладно. Потом мы перейдем к вот этим линзам. У меня, по идее, где-то еще должны быть упаковочки. С этими линзами у меня также пришла вот эта коробочка. В ней пинцет. Пинцетик. У меня почти во всех коробочках пинцетики. Они остаются. Это очень здорово. Вот. И вот для вот этих вот линз. и Я сейчас тут все просто нафиг убью. В общем тут. Ну не сказала бы, что прям очень красивые. Но неплохая такая штучка. Контейнер. А если вы слепой человек, то вы можете оприд... <смех> определить, не надевая линзы, где какая. То есть тут кружочек, а тут треугольничек. Ну и слепой я имею в виду плохо видите. Потому что я не думаю, что полностью слепые люди будут носить линзы. Просто для того, чтобы выглядеть лучше. Им не до этого. Им явно не до этого. Итак, давайте посмотрим, что в этом контейнере. В этом контейнере, в этой коробочке интересно очень а, вот у меня 4 баночки линз а что это за О! я забыла они совсем посмотрите какие они красивые это офигенно вот что значит не покупать линзы уже несколько лет ну как, я, наверное, уже года два не покупаю линзы. Вот. М, МХ color Венус. Они тоже с диоптриями. Я знаю. Вот, две одинаковых и две, две коричневых коричневых линзы. Давай, фокусируйте уже. Вот, то есть... Тоже, в принципе, какое-то интересное... Ну, что-то интересное у них есть. Хотя они, по-моему, точно такие же, как вот эти вот. <смех> Или вот эти. Ну, нет, я думаю, от этих они отличаются. То есть, как вот эти. У них такое... Ореол вот этот вот цветной, он как... Как цветочек. Блин. <смех> я забыла о них вот. Эти надо будет обязательно где-нибудь надеть. Они очень классные, очень, прям очень, очень нравятся. А теперь я вам покажу немножко свои коробочки. Ну, не все, конечно. И, по-моему, у меня еще должна быть пачка подобных. Это все коробочки Салика. Потому что, ну, в принципе, они все идут Салика, так что, что переплачивать? Вот такие вот есть. Вот такая вот коробочка у меня, она... Нравится, но я ее пока не использую, потому что, ну, блин, она блестит, на ней кристаллики, а <с> Вот, и есть еще вот такая вот, в виде кексиков. Потому что, ну, не знаю, меня это очень-очень сильно умиляет, и ну, вещи со сладостями с котиками я люблю скупать. <с> У меня очень много, на самом деле, вещей с котиками даже духи есть с котиком вот и вот этот самый-самый классный вид на мой взгляд Это, короче склеры на весь глаз мне их подарили на день рождения я была просто в диком восторге но тот человек который мне их подарил ну, наверное так не видно ну, вот 22 миллиметра склеры то есть весь глаз и срок ношения 3 месяца Поэтому я их не открываю Потому что, ну, блин Я их открою, один раз надену И что, и чё, и чё будет Они испортятся А склеры больше 4 часов носить нельзя И как бы если они испортятся То будет очень плохо ну, Мне кажется, вот совсем Вот такие вот Вот я, когда мне их подарили Была просто в диком восторге Потому что я вот вообще просто очень-очень мечтала о склерах очень давно. И человек, который мне их подарил, теперь очень... Ну ладно, может не очень, но он обижен меня за то, что я их не ношу. А мои аргументы про то, что ну надо их использовать в каком-нибудь склепе, демоне или еще что-нибудь, ну, они его не устраивают. И вот он сказал, что мне больше ничего дарить не будет. Ну. Ну и ладно, в общем, вот. А вот такие вот у меня линзочки. Сейчас я вам покажу, как я надеваю вот эти линзы. Потому что, ну, как бы остальные я не смогу сейчас показать. Мне очень проблемно их вынимать, и глаза потом очень болят. Поэтому, ну, как бы только одни линзы, Хорошо. Обычно линзы я надеваю от минуты до 30 минут, но ну и снимаю примерно такое же время. Я надеюсь, что вам было полезно это видео, или хотя бы интересно. Конечно, это не все линзы, которые у меня были, но я что-то не могу найти остальные. Вот. Поэтому вам спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк. Если нет, ставьте дизлайк. Если вы хотите помочь каналу и купить новую гирлянду, чтобы она также светилась, как обычно, вы можете задонатить на стриме. Там всегда в описании есть ссылочка на донат. Вот. И всем спасибо за просмотр. Всем пока!